нового проекта в области экотуризма и биоразнообразия, об этом поподробнее сегодня расскажу национальный координатор проекта Евгения Послова, заместитель директора департамента туризма Министерства культуры Кинжиматова Куяла Артем специалист по биоразнообразию, научный сотрудник национальной. Академии наук Кыргызской Республики Митико Дмитрий Анатольевич и директор общественного объединения союз журналистов, фото журналистов Владислав Ушаков. Пожалуйста, Евгения, вам слово. Спасибо большое, рада всех приветствовать и, конечно же, я должна сказать, что все инициативы Кыргызстана в области экотуризма, они очень актуальны. Вы сами наблюдаете растущий интерес к этой сфере, и это соответствует стратегии нашей и политике нашей страны в области развития экотуризма. А наше общественное объединение содействует развитию кударизма в очень интересных территориях. Дело в том, что у нас в Кыргызстане выделено 32 ключевых территорий березнообразия. Это зоны создания жизни. Это там, где природа, где уникальные виды животных, растений, наша ценность, да, именно культ, наше природное наследие, оно сохранилось. И именно там целесообразно развивать такие типы деятельности, где, которые позволяют сохранить это природное наследие. Вот почему экотуризм, и вот почему в этих самых зонах. Дело в том, что люди, живущие рядом с этими территориями, а это очень известные территории, да, допустим, вы наверняка слышали там о Дашмане, да, Сарачилеке, там, Бешарал, да, о, очень вот таких известных, да, но есть и не очень известные территории, которые даже если на просторах интернета мы наберем их название, мы найдем всего лишь несколько строчек. Допустим, что мы знаем о Курпсая, да, кроме Курпсайской ГЭС. А там ведь очень-очень интересная э, природа, историко-культурные достопримечательности. Или, допустим, об ущелье Бикичал. То есть, э, действительно, о них э, практически никто не знает и не слышал. У них огромный потенциал к развитию экотуризма. Именно вот поддержкой таких территорий будет заниматься э, проект продвижения экотуризма в ключевых территориях а, Березнообразия при поддержке фонда а, критических экосистем а ЦЕП а, и реализуется этот проект союзом а, фотожурналистов а, с прошлого года, с 2002 -го. Ну а сейчас, я думаю, а, нужно будет предоставить слово нашим ключевым партнерам а, по данному проекту. Каилл, пожалуйста. Uh -huh, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы здесь собрались рассказать вам о очень хорошем проекте, который реализуется с 2011 года и уже есть результаты. В этом нам помогают, чтобы реализовать данный проект, нам помогают значит, Французское агентство развития, Европейский Союз, да, значит, Глобальный экологический фонд, правительство Японии, Всемирного банка, да, которые поддерживают и помогают нам реализовать данный проект на хорошем должном уровне, да, для того, чтобы каждый гражданин нашей страны понял, что сохранить сохранять экологию, передавать будущему поколению устойчивое развитие это самое главное кстати что такое устойчивое развитие да? устойчивое развитие это вот простыми если словами сказать то это развитие с вообще экономики социальной сферы да с причинением минимального ущерба экологии нашей страны вообще кыргызстан он, она считается экологической страной об этом мне с, очень многие коллеги визави э, из других различных стран, туристы об этом говорят, да. Так вот, мы должны соответствовать этому статусу и продолжать э, развивать нашу страну э, и сохранять экологию. Это биоразнообразие, флору и фауну – это самое главное, да? Я тоже как человек, который э, вырос в селе, э, в, на Джайлу, э, в горах, Практически на горной территории. В детстве я не понимала, вот настолько да, ценны наши богатства, богатства нашей страны, то есть природа. Природное наследие, геологическое наследие, туристские объекты. В целом, по сути, это туристские объекты. Да? И вот на основании стратегии 2018-40 развития нашей страны целом, да, у нас есть раздел на устойчивое развитие туризма. Как раз, значит, цель реализации данного проекта, он соответствует к цели устойчивого развития страны, да? Вообще устойчивое развитие к целям можно сказать устойчивого развития ЦУР, да? вот, поэтому вы знаете, вот сейчас сегодня еще мои коллеги вам расскажут, покажут, как, значит, собирали материалы, как организовывали экспедиции. Самое главное, я хочу сказать, что экологическая страна, она должна оставаться экологической, и каждый гражданин нашей страны должен помогать. В этом. Да? Ну, если мы поймем, да, включая детей, что сохранение природы это даст нам э, позитивное развитие, да? это даст нам э, развиваться э, так, как хочется, хотелось бы, да, сохраняя экологию в будущем, то это будет, знаете, от этого результат будет только очень э, такой хороший, потому что каждый гражданин он поймет для себя, что... Развитие страны, развитие туризма, устойчивое развитие страны и туризма. И понимание каждого гражданина, что устойчивое развитие – это наша задача в ближайшие 30-40 лет. И, и далее. Это основная задача не только государства, но и каждого гражданина. Вот. Поэтому я, наверное, передам сейчас слово коллегам. Ну, да? Как можно сразу, да? угу, угу, Хорошо. Самая старая форма Богомбис стирки Союз Франция, на некоторых агентствах, что фонд, Япония упомянута. Дюймовый пакет равен колдугоштейт лубчаткан, и шкашлый пакеткан был куплен до был долбор негизеле трукту нгу парталан, раз республиканская трукту нгу длиннее 10-15 был был экологианы, экономиканы, ас за янгильтру, Труктую ингредиенту была экономика труктую ингредиенту, стратегия Турецким друг тишею бьём барда, чо мы бьём бар. Ушо да? бьём до наркана, алкогона. Играем ухто молекет органные мес. Жалп молекет тишту башкару органдары. Уз нуз -өз башкар органдары ушунда иле. Биздин элралык ички, жена элралык оныктыштор, жена арбир молекет уздин жараны, кшниги балдар то есть, то было экология Красной Республики, экология регион Джугунд, Джугунд, Джугунд, Гуптун, я не знаю, экология, был статус, ты, мондана радага, мх ты, тенгельдо, нюк, трюл, кетюл, кетюл, кетюл, кетюл, .кечи долбо жүндү Кыргызстандагы балулытар Кыргызстандагы жаратлышшы ресурстары Кыргызстандагы биоартурдүлүк Кыргызстандагы экология жорку деңгээде сакталгандагна ар бир жарадын жардама менен кололдоосу менен ошонддона биз туркттуу өнүгүгө жетчеп айттым келекман В рамках проекта очень э, тесно нашей Академии наук мы уже приступили к разработке э, разнообразных определителей для того, чтобы наши э, местные сообщества на местах люди, гиды, э, ту, э, которые водят туристов, могли рассказывать о природе нашей страны, потому что мало знать о историко-культурных достопримечательностях, еще надо знать ту местность, в которой ты живешь. Вот, в частности, это пример по Иссыкулю, начиная от э, вот озера, кто живет, какие рыбы, да, водоросли и так Далее. Дальше мы выходим. Прибрежная зона, да, какие птицы водятся в кустарниках, которые окружают Иссыкуль, да. Дальше у нас идет леса, лукостепная зона, какие виды населяют э, там эту местность, да. Ну и, конечно, наши леса и высокогорье. Это пример по Иссыкуле. А мы собираемся сделать это для двух ключевых территорий Касансай и Подышата. Они как раз являются двумя из 32 ключевых территорий при и У нас особый акцент будет на эти две пилотные территории. Ну, а а как это сделать, расскажет наш э, коллега и партнер Дмитрий Мелько. Добрый день, уважаемые друзья. Этот, этот, не работает, этот что? Не угу. Ой, Спасибо. Э, ключевые территории биоразнообразия: этот э, термин по содержанию сформировался около 40 лет назад, когда э, Сообщество ученых-биологов обратило внимание на то, что разнообразие организмов, растений, животных, грибов, а также микроорганизмов, оно неравномерно покрывает нашу планету. И где-то на территории мелких и крупных стран есть такие области, которые просто поражали посещающих там систематиков разнообразием, количеством разных таксонов организмов, которые там наблюдались, многие из которых являлись эндемиками, Ну, этот термин наверное объяснять никому не надо. И э, во многих проектах, которые пытались увязать исчезающее разнообразие, наиболее интересное эндемичное биоразнообразие нашей страны с э, потребностями развития такой отрасли э, бюджетообразующей отрасли, можно сказать, как туризм, э, эти проекты традиционно проходили под э, патронажем, наблюдением с минимальным возможным участием такой государственной научной консультативной организации, как Академия наук, э, главным образом Института биологии. И вот буквально в последние годы э, примерами таких э, вкладов что ли Академии наук только в проблемы вот прямо навстречу будущим гидам, экскурсоводам, местному населению, которое проживает рядом с такими территориями, были изданы информационные буклеты вот по Нарынскому заповеднику. Дело в том, что ну, тут растения, значит, птицы и насекомые, Ну мы живем на планете насекомых, поэтому насекомых очень много, и представить 7-8 Десятков фотографий насекомых, это означает не представить ничего. Поэтому здесь сразу 300 с чем-то фотографий. Они удобные, компактные, формат покетбука, это для будущих гидов-переводчиков. Для тех, кто интересуется больше, конечно, Академия наук издает ну, мало иллюстрированные издания, но это уже тотальные по, целиком по государству, национальные списки, флоры высших растений сосудистых фауны хордовых кадастр в четырнадцатом году было завершено выполнение Кыргыз... Кыргызстану своих обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии это инвентаризация на видовом уровне и последним вот вышел том по хордовым четыре тома издано но опять же здесь хорошо что есть немножко иллюстраций но сплошные названия, названия крыльянское, русское, латинское, международное, английское, это многим говорит мало о чем. Тем более на всю страну с распространением в зашифрованном виде. На регионы. На регионы был подготовлен при любезной поддержке международных спонсоров такой вот атлас центрального тяньшаня. Центральный тяньшань, он, ну, какой это район? Это район крупнейшего нашего ледника и одного из крупнейших континентальных ледников Анрихчека. Это район двух семитысячников Хантенгри и Пика Победы. Это район уникального бассейна реки Сарджас, который м, относится не к Ниншанской биогеографической провинции, а уже к центральной азиатской Но он малоизвестен, потому что там мало дорог и не так уж много публикаций. И вот была издана такая книга. Конечно, это не покетбук, и какой-то гид, специализирующий на бассейне Сараджаза, вряд ли будет ее носить с собой в рюкзаке. Но это отличный справочник по флоре и фауне этого интереснейшего региона. Подготавливаются такие книги, к сожалению, долго, потому что с информацией работать сейчас вал информации идет, но очень хотелось бы, и институт прилагает к этому усилия, чтобы эта информация была адекватная. И вот одна из послед... один из последних примеров – это «Флора» Сырчелекского заповедника. Э -э книга не карманная, но достаточно компактная, э в которой по растениям расписаны и их также полезные свойства. Конечно же, Академия наук ученых интересует такой вопрос – как будет в, в дальнейшем взаимодействовать. Дело в том, что э, воздействие, туристическая деятельность, как и организующая деятельность со стороны местного населения, либо каких-то фирм, это бизнес. Так, <coughs> действие э, самих туристов, э, такой продукт им будет предоставлен, они оказывают воздействие на природу на экосистемы. А если эти территории, ключевые регионы биоразнообразия, были выделены с той точки зрения, что там критические экосистемы, так вот мы будем мониторить данную ситуацию, постараемся, во всяком случае, чтобы эти критические экосистемы не стали еще более критическими. Как ситуацию эту можно воздействовать? Разумеется, через информацию. Информация в наше время это все, но информации много и желательно ее как-то канализировать, выделить то, что адекватное или неверную информацию. Да, к сожалению, сейчас достаточно много неверной информации. Как сказал Рэй Брэдбери, для того, чтобы сделать страну бедной и никчемной, вовсе не обязательно сжигать книги. Достаточно ввести моду их не читать. Ну, в данном случае... Можно читать не только книги, можно читать и информационные подборки на веб-сайтах. Сейчас у каждого в кармане iPad или смартфон, так что возможно этим продуктом тысячами, несколькими тысячами фотографий хорошо ранжированных и чтобы сайт был организован по архитектуре прекрасно, воспомнить то, что далеко не в каждом учебное учебном заведении, тем более в школе сельской, будет находиться вот такая литература. Ну, я надеюсь, что проект пройдет на достаточном научно-методологическом уровне. И этот пилотный проект, в случае его удачи, этот опыт который только будет нарабатываться. Дело в том, что заимствовать опыт от даже ближайших наших соседей оказалось достаточно трудно. Это специфика местного менталитета, специфика местной организации и охраны природы, и ведения бизнеса. В общем, будем жить и надеяться на лучшее. Спасибо за внимание. ту ценную часть, вокруг которой строится весь проект. Для чего? То есть для сохранения вот этих уникальных территорий и переразнообразия путем развития катуризма А теперь давайте обратим внимание на инструменты, каким образом мы будем это делать. И Владислав Ушаков, который представляет союз который журналистов Кыргызстана, выполняющий организации, сейчас об этом нам расскажет. Коллеги, доброго дня. Спасибо большое, что уделили нам и нашему ресурсу в рабочее время. Я хотел бы сразу немножко, ну меня немножко слово проект всегда как бы коробило, потому что большая часть проектов, которые природоохранные в Кыргызстане, они носят почему-то характер такой кратковременный. То есть, пока есть средства и, ну, условно, доноры помогают, то проект, условно, идет. Как только, как бы, заканчивается, проект тут же сворачивается, и потом, ну, от него, как от камня брошенного в воду, даже вот этих вот волн не видно. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы это было не проектом, вот в том смысле, мы хотим, чтобы это было ресурсом, источником. И главная цель вот этого проекта, сайта, это map.kg. как раз была идея визуализации того, что находится, что нас окружает, не то есть не только там, где мы живем, условно город Бишкек, а и регионы, потому что, кроме опять же, биоразнообразия, экологии, ну каких-то экологических моментов. На этом сайте еще будут представлены люди, которые живут на этих местах и, ну, оберегают всячески или там очень бережно относятся к этой природе. Но с, э, меня, вот, например, я больше 30 лет, я ваш коллега, я больше 30 лет работаю в средствах массовой информации, всегда поражала, насколько мало визуализирована вот эта красота, которая нас, э, ну, условно окружает. То есть часто сталкиваюсь с тем, что, ну, опять же, я вот очень активный в соцсетях, выкладываю какие-то районы, какие-то местности, вот, какие-то цветы, деревья. И люди спрашивают, где это, что это. Потом, ну, оказывается, что они, в принципе, чуть ли не в этом районе родились и, ну, просто этого всего не замечали. И вот на наш взгляд... Вот наша, я считаю, одна из основных миссий ⁇ это визуализировать ту прекрасную часть нашей страны, потому что помимо прекрасной части у нас, например, знаете, есть проект ⁇ Эко-Мэп ⁇ который как раз вот отражает экологические условно-нарушения в стране. А Мэпкиджи, он будет показывать красоту, природу красную книгу как раз ну, с той точки зрения что нужно сберечь сохранить для следующих поколений и опять же в чем его уникальность то что подобного ресурса ну я считаю насколько вот ну, может быть приближенная вот ну в той же россии пытались сделать но в центральной азии мы первые кто пытается вот в таком как бы с такой подачи материала в таком качестве пытается это все как бы, визуализировать. И опять же, еще одна из таких уникальностей, что мы фото, ну, как бы, будем размещать, скажем, материалы, они будут очень ну, как бы, свободные для скачивания. То есть вы можете как журналисты или, скажем, как люди, которые ну, хотят заняться там, туризмом, экотуризмом, написать о стране, вы можете просто заходить на наш ресурс и эти фотографии использовать вот в своих там заметках, материалах. То есть, ну, такая free использование, то есть, свободная Потому что, сами знаете, ну, как бы капитализм подразумевает под собой, что каждая, там, каждая запятая должна оплачиваться. Вот мы стараемся немножко отойти от этого, ну, вот, делая этот ресурс. Ну и опять же, в чем как бы уникальность в том, что этот сайт будет трехязычный. То есть, по сути, это не один сайт будет, это три сайта. Ну, сами знаете, что специфика языка. И, ну, это, опять же, для Кыргызстана это впервые. Сайт будет на английском языке, на кыргызском и на русском. Поэтому это очень, я думаю, послужит толчку интереса, скажем, детей в регионах, которые смогут это все, весь этот материал использовать там на уроках школьных или вообще увидеть, как это называется, растение, например, или как вот то или иное место. И опять же, я хотел как бы немножко сделать пометку, что мы сейчас с вами собрались не на презентацию проекта, проект рассчитан на два года и закончится в 2024. Вот, то есть, если вы сейчас зайдете, это мы только какой-то небольшой, ну, условно, там у нас из 32 этих КРБ мы всего 10 смогли за прошлый год посетить, то есть у нас большая часть еще работы впереди, и мы сейчас с вами встретились для того, чтобы, ну, как бы увидеть друг друга, мы предлагаем сотрудничество, Людям, опять же, которые живут там в регионах, которые как раз являются хранителями, мы приглашаем там журналистов, ученых, экологов вот подключаться к работе этого, ну, для дополнения этого сайта. Мы ну, как бы будем рады видеть вас, ваши материалы, ваши какие-то интересные истории с мест. Поэтому мы сейчас встретились с вами, ну, как бы объявить о запуске, Потому что, ну, сами понимаете, либо мы это все на пальцах показывали, либо вот сейчас вы зайдете и сразу понимаете, о чем будет речь. Поэтому приглашаем к сотрудничеству, рады любым коллаборациям. Пишите, там на, на сайте есть наши координаты, связывайтесь с нами, мы будем рады, если ваши истории, ваши места, локации появятся на наших ресурсах. Спасибо. Спасибо большое. А вот сейчас Владислав сказал о том, что фактически в стране создается первые фри фотобанк фотографий уникальной природы Кыргызстана, ну и, соответственно, информации об этих территориях, да, которые будут доступны для всех, для всех наших граждан, для туристических объектов, для наших гидов, которые смогут использовать профессиональные фотографии для подготовки своих материалов, потому что то, с чем мы столкнулись, это как раз проблема в том числе и туристических объектов наших людей, которые стараются развивать экотуризм, это в том, что фотографий-то этих нету, все используют одно и то же или там берут то из интернета, что найдут, да, и это, конечно, тоже сказывается на качестве а, того материала, который готовят, а, используя а, туры, используя, там, готовя экскурсии. И выглядит это не очень привлекательно. Мы хотим содействовать улучшению сервиса наших туристических а, организаций. Да, то есть таким образом это еще и стимул для нашего а, бизнеса в этой сфере. Ну и, естественно, я не могу сказать, не сказать о том, что в рамках проекта будет оказана практическая помощь двум пилотным сообществам. Значит, у нас есть такая территория, одна из 32 как раз называется она ⁇ Казансай ⁇ это Четкайский район, район золотодобычи, да, вот как раз активный. И место очень непростое, то есть работает там вдоль русла реки множество компаний, но, тем не менее, там есть уникальный участок природы, где можно встретить краснокнижные виды и птиц, допустим, да, и такое растение, как груша коржинского. Вы все знаете, что дикие плодовые находятся под пристальным вниманием международного сообщества, потому что именно оттуда пошли наши яблоки, груши да, и прочие фрукты. Поэтому вот эти дикие исходники видов, да, их важно сохранять. Так вот, эта груша, она находится выше участка, где ведется золотодобыча. Но тем не менее, то есть за счет того, что активно Идет в районе разработка месторождений. месторождении. Да? Мы будем следить вместе с сообществом о том, чтобы эти участки с грушей они не были задеты. Да? То есть сейчас мы в том числе и выходим на уровень работы с местным сообществом, местными органами власти, и в том числе с золотодобывающими компаниями, то есть это инициативы сообщества на местах. Ну и Несмотря на то, что район такой очень неоднозначный, то есть там есть объекты, которые туристические, которые уже сейчас предоставляют услуги, мы хотим помочь им развиться, то есть это будет как раз в русле экотуризма, мы поможем им внедрить экологичную инфраструктуру, в частности солнечные установки для получения энергии, будет налажен раздельный сбор мусора, управление всеми видами отхода, то есть уже эти два объекта в Казансае будут соответствовать всем экологическим требованиям. И точно так же есть у нас другое место, более известное, Флатуны-Падышата, да, наверняка знаете Падышата, у всех на слуху, да, это известное место паломничества, такое сакральное, имеет большое глубокое значение для кыргызского народа. И э, за счет того, что паломников очень много, и рядом э, находится также э, особо охраняемая природная территория, важно э, вовлечь местных жителей в предоставление именно экотуризма услуг да, с тем, чтобы избежать вот эти негативные влияния массового туризма на природу. То есть у нас точно также предполагается помощь в селе Таварсай, там есть пять гостевых домов, тоже очень развивающихся, это на базе прям тех домов, где сами местные жители проживают, будет поддержка оказана развитию экотуризма. Ну и мы собираемся обучать местных гидов из числа местного населения как раз с помощью вот этой пособий, да, которые нам поможет разработать Академия наук, значит, для того, чтобы люди могли рассказывать не только о мазарах, да, и не только об истории, культуре, но и о природе, потому что сейчас это направление набирает все больше и больше оборотов. Приезжающие туристы интересуются бедвотчингом, да, это как раз наблюдать за птицами, да, очень интерес вызывает большой весенние туры, когда у нас в мае-июне во все цветут растения различные, да, то есть очень красивы наши горы в этот момент и, можно сказать, ботанические туры прям вот огромный интерес тоже представляют. Ну и, наверное, моя коллега Каял хочет добавить да, по этому вопросу. Спасибо. Коллеги, вот, спасибо, благодарю моих коллег, они вот рассказали сейчас, да, очень полезные вещи, полезные вещи, которые обязательно нам нужно учитывать при значит, устойчивом развитии. Да? Они также рассказали о туристских продуктах. Да, об услугах, даже которые можно туристских услугах, которые можно оказывать на местах. Я да. mm -hmm. что я хочу сказать, я хотела отметить такой важный момент Уполномоченный госорган по развитию туризма в нашей стране сейчас совместно с международными партнерами, с внутренними партнерами. Да, и у нас есть очень много партнеров, которые заинтересованы и с удовольствием это делают. Это устойчиво развивать туризм опять-таки, да, я не повторюсь этого слова, потому что это наша главная цель и задача, да, актуальная задача сегодняшнего дня. И вот благодаря как раз к проекту продвижения к туризма в ключевых территориях разнообразия Кыргызстана, да, этот проект тоже нам помог в том плане, что этот инструменты и материалы, видеоматериалы, ценные, да, между прочим, материалы, цифровые материалы, сайт сам, да, как инструмент продвижения устойчивого развития страны в целом. Он может стать одним из хороших, как сказать, источников. Для, в рамках нашей инициативы, которую мы сейчас делаем, эта инициатива называется «Мои коллеги знают, в курсе», это создание и формирование местных геопарков на территории Кыргызстана. Да? Местные геопарки – это что из себя представляет? Одним словом, это территории устойчивого развития и территории э, развития устойчивого туризма, геотуризма, сохранения экологии, э, значит, развития культуры, да, истории местных жителей. И э, значит, этими местными геопарками будут управлять э, местное сообщество. Это самое главное, да, что может дать, даст, даст, э, дать для нас такой эффект развития на местном уровне, да, потому что мы очень этого хотим, добиваемся развиваться, начиная с низов. Потому что это очень важно, если каждый человек, опять не, не поленюсь повторить, да, каждый человек, гражданин, понимает, что развиваться надо снизов и развиваться устойчиво то, конечно же, у нас ситуация будет выглядеть иначе. В начале 80-х Всемирная туристическая организация да, концепция была, выпустила концепцию устойчивого развития. Да. Вообще на, в мире 90-х, в начале 90-х эта инициатива начала продвигаться. Да. А мы вот лет 3-5 активно начали уже внедрить принципы устойчивого развития. Да? И у нас сейчас есть очень хорошие результаты в секторе туризма тоже. И, как я уже выше отметила, развитие эко, экологического туризма, то есть устойчивого развития туризма в нашей стране, но и в мире в целом, помогут нам как раз такие такие источники. Это будет, эти материалы будут отличными как сказать, ресурсами для школьников, для студентов, да, для местного населения, вообще для любого интересующегося флорой и фауной, да, редкой даже флорой и фауной Кыргызстана, биоразнообразием Кыргызстана да, и вообще экологией Кыргызстана. В целом это будет отличным инструментом для продвижения да, и развития. Департамент туризма с удовольствием примет эту работу, да, вот как Владислав отметил, работа и будет в текущем году тоже идти. И мы с удовольствием хотим получить ссылку на этот сайт да, и значит, опубликовать у себя на страновом сайте, также и на рабочем официальном сайте Департамента туризма, который вот сейчас на, находится на модернизации. Страновой сайт, скоро уже новый, абсолютно новый сайт будет предоставлен для туристов, да, для использования. И потом мы начнем модернизировать уже официальный сайт. И данный сайт, и данные материалы, фотобанк, наша основная цель была получить фотобанк, фотогалерею, я вот так называла, да, наших основных природных достопримечательностей, туристических достопримечательностей, объектов нашей страны. Да. Поэтому этот инструмент будет для нас весьма полезным. Спасибо. Можно на крытыйском языке? Вот основные, главные тезисы. Руман Тогестишнер, туризм для трукту и нуктурючун был долгор, студент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 черчилле тоже участвали, да у нас, черчилле я думаю, что мы можем сделать так, чтобы люди не могли пойти в парк, а пойти в а пойти в парк, а пойти в парк, а пойти в парк, а пойти а а вот сайты, мы өз создали, туризм сайт Общего для яркости раздаваться, а нам сроках бездны российский сайтов, чтобы общего для яркости такой смотреть только туристки, лар ологииялы маданияты чогодагынан дайма биздин өлкө келгенде дагы экология Кыргызстан экологн өлкөсү деп т турк даййма өзүнчө башкача естетп башкача ой менен башкача да каб алуу менен келшетте ошондуктан биз бүгүн күгүндө туристтерге дүөнүн болу бучунан келген туристтерген Кыргызстандагы экология на 1 экология на 1-2 гладкая на 1-3 максимально 1-3 дюйма 1-2 дюйма 1-2 дюйма 1-2 дюйма 1-2 дюйма Бюджеты, бирля, кръгъз, республика син мес, Рахмат. Рахмат. Джинна ТБ ⁇ это особая категория, из сгучу категория Саболт. Да выберите Гидер. Именно местных гидах, которые предоставляют информацию. Обратите внимание, уже сейчас можете ознакомиться с этими категориями. Они уже работают. Спасибо. Да, никаких Спасибо. Не э, не э, не а? Не как? А, хорошо. Вот тогда сейчас перейдем к вопросам, да? угу. а, Хабар 24, пожалуйста, Бакыт. Сейчас микрофон Дело в том, что вообще на данный момент сформировалась категория людей, которые приезжают сюда исключительно под традиционной направляющей – Это из а, Понятное дело, если мы хотим развивать туризм, мы хотим расширить эту сферу, чтобы они знали о Казахстане не только как о стране, где есть это замечательное озеро, да, но и другие вот такие вот места. Вы как представитель ведомства, что собираетесь делать для того, чтобы донести до наших казахстанских соседей информацию о том, что наша страна Имеет еще и вот такие замечательные природные парки, куда обязательно нужно съездить? Uh -huh. Спасибо вам за вопрос. Замечательный вопрос. Вы правильно говорите. У нас есть не только Жемчужина озеро Сокульда, но есть и 7 других, 6 других регионов, если будем говорить, что кроме Сукульской области, да, это вот Нарынская, Таласская, Чалобатская, Урская, Бадгенская, да, области, Чуйская область, которая тоже потенциален, да, своими различными, значит, туристскими ресурсами и возможностями, да. А вот как я отметила выше, сейчас мы начали... Значит, кстати, впервые да, в истории Центральной Азии, но есть и казахские коллеги тоже, которые сейчас работают над этим, над созданием эффективного инструмента, как я уже отметила, это местные создания и продвижения местных геопарков, как, так называемых территорий устойчивого развития. Да. А, здесь, а, значит, как раз таки, почему территория устойчивого развития, потому что местные жители, местное сообщество, сами заинтересованы развивать эти территории и привлекать туристов. Да. Я уже отметила, что Кыргызстан, да, страна экологического туризма, и у нас на местах сейчас ведется работа по брендированию, да, по, брендированию по созданию эффективных инструментов для привлечения туристического потока. Значит, мероприятия, направленные на устойчивого развития туризма, то есть это мы организовываем различные, сейчас вот как аналогия ITF, это вот значит, международная туристская выставка, да, которая проводится ежегодно у нас на берегу мессы в городе Чопаната, в этом году третий раз мы проводим подобное мероприятие в Аше, в городе Ош и на территории Вашской области, вот буквально Остановлюсь останавливаюсь немножко, что 3-4 ноября наши казахские коллеги тоже были. 14-16 октября мы провели два огромных таких масштабных мероприятия в городе Ош. То есть это был 3 форум первый. Это значит, как раз-таки вот всех собрали мы, заинтересованных. Значит, партнеров и просто заинтересованных граждан, которые хотели да, развиваться и устойчиво, устойчиво развиваться, понять, что такое геопарк, и как его продвигать и что для этого делать. Да? Вот. И знаете, заинтересованных было много. Приезжали из Турции, из Казахстана, из России наши коллеги, да, из Узбекистана. И в Казахстане тоже есть инструмент Алтын Алма называется вот, «Территория да, устойчивого развития», это вот своего рода такой местный геопарк. Дело в том, что нам нужно создать сейчас условия для продвижения и получения статуса. Почему мы говорим о местном инструменте? Потому что это может получить эмблему ЮНЕСКО, Статус ЮНЕСКО, да. А геопарки, это вот уже на сегодняшний день 177 геопарков есть по всему миру. И в Центральной Азии ни одной, который включен в глобальные сети геопарков ЮНЕСКО. Да? И мы сейчас в Центральной Азии совместно вот вышеупомянутыми нашими коллегами мы значит, проводим активную работу для того, чтобы создать местные геопарки и потом, чтобы они включились да, постепенно в глобальные сети геопарков. И тогда уникальные вот, значит, природные ресурсы Баткенской области это вот радужные горы, это вот миллионы лет пролежавшие, значит, холмы из э, окаменевших э, моллюсков, да, они уже сейчас природный э, туристский замечательный продукт, который можно приехать и увидеть своими глазами. Это сотни Лилекских каньонов, которые один другого не похожи. Это вот природа сама создала, да. И, э, значит, уникальная, уникальная местная территория Мадыген, да, который э, не только иностранные туристы, наши местные жители, местные туристы не, не видели, не ездили, не знают. Да? Вот вы правильно задали вопрос, почему только из Сакули, почему мы не ездим. Сейчас тренд, после COVID-19, пошел тренд значит, быть, находиться, уезжать пообщаться с природой, да, с экологией, вот наедине, да, и в этой связи начали приезжать уже в Вожскую область, в Нарынскую область на южный берег Иссыгуля очень много туристов, которые сами, да, самоорганизованные, они сами приезжают, сами изучают, сами, но ну, они очень высоко культурные в плане экологии, поэтому они сами приезжают и, значит ну, кто делает какие-то анализы для себя, кто-то научные исследования проводит, кто-то на экспедиции приезжает. Да? Очень много, поэтому я думаю, что начиная с этого года, и как раз таки данный сайт будет помогать нашим иностранным туристам тоже, да? куда пойти, ну, просто, да, вот, куда пойти, как, какие услуги получить, да? как отдохнуть и насколько продлить дни, да, и сколько оставить в туризме, да, вы понимаете, да, о чем я говорю, и как э, запланировать свои, свою поездку, да, свое путешествие. Поэтому в Крымстане у нас нереально много чего показать, я тоже вот пытаюсь, жадно пытаюсь изучить каждый уголок нашей страны, да, чтобы передать вот это все, когда ты видишь оффлайн, ты можешь передать это вот, эти впечатления туристам, местным жителям, своим, я не знаю, родственникам, кому угодно. Да? Поэтому я тоже, вот пользуясь сейчас случаем, попросила бы наших, да, вот изучайте нашу страну, как можно больше, видите, сколько ценностей у нас, такое разнообразие, биоразнообразие, это, это редко встречается в мире, поэтому нам надо действительно вникнуть в историю нашей страны и увидеть самим, а потом уже предлагать нашим не знаю, иностранным туристам, соседям да, и так далее. Спасибо. Я не, не спорю сейчас о том, что э, каждая территория, биотерритория по-своему уникальная, и там очень много наверняка различий. Но это нужно быть немножко научным человеком для того, чтобы углубляться туда. На поверхности у туриста совсем другие инструменты. И вот скажи, пожалуйста, ты наверняка общался со своими казахстанскими коллегами, а, когда вы обсуждали этот разговор, а были ли моменты, которые были связаны с тем, что как а, казахстанцам, которые будут говорить о том, что ну, примерно у нас природа одинаковая, что же мы там такого увидим? Ты бы мог, как человек, который сам ходил, да, рассказать о том, что это нет, это совсем другое место и сюда нужно приехать. А, ну, опять же, у нас не просто, как бы, ну, Кыргызстан и Казахстан – это страны, которые, в принципе, мы, как бы, делим государственными границами, но, опять же, это один общий конгломерат э, и что-то есть похожее, скажем, у них, но это не совсем похожее у нас. Ну, есть какие-то общие черты. Опять же, Казахстан это в основном степи, это какие-то равнины, а у нас в основном это горная страна. И самое, мне немножко не нравится, когда говорят, у нас вот маленькая страна, ребята, извините, у нас страна, это две Кореи, южная и северная по территории. Наша страна это все... Три страны Прибалтики. То есть, когда у нас произносит эту фразу, немножко уничижительную, когда говорят, что мы маленькая, бедная страна, у нас богатая страна природными ресурсами, людьми, культурой, бытой. И все, и отличия есть. И как раз, мне кажется, казахам было бы интересно посмотреть не какие-то, ну, условно, да, пальмы у нас не растут, финики не зреют, но есть какие-то отличия, скажем, степных. Я вот самый простой пример приведу. Здесь вот Курдай, это ну, условно граница Чуйской долины в сторону Казахстана. У них есть уникальные петроглифы и на нашей стороне то же самое, вот Алатоу горы. Но у нас, например, на горах изображены горные козлы, там первый, второй век, там до нашей эры, то есть это древнейшие охо... ну, сцены охоты, какие-то животные. А уже на Курдаи изображены дикие туры, то есть те времена, когда ну, в этих районах было мало людей, но было много животных, и вот по равнинам паслись вот эти вот дикие, О, ди дикие, китайцы подслушивают, дикие... Ну, быки э, и это, это буквально вот ну, расстояние ну, 10 километров и нам не нужно э, подавать себя мне кажется как отдельную территорию многие туры например вот э, в Казахстане в Алмате есть например изумительная женщина Ольга Гумирова она такая очень активная в соцсетях они каждый, каждую неделю выезжают в экспедиции то есть они как для них это хобби но околонаучное каждую неделю выезжают с энтузиастами и ищут э, петроглифы, которые находятся там вот в Алматинской области и вообще по всему Казахстану. И у нас уже вот несколько, например, маршрутов э, таких разработано, скажем, э, ну по буддийским местам, да, то есть вот, ну, вот Или, например, река огромные эти Буды каменные, но ну, и у нас вот Исокота, э, и Сыкота и Тамгаташ, и Сыкульское ущелье э, этот э, джуку ущелья, где на санскрите вот эти надписи, то есть можно просто это все объединять, мы искусственно, все границы это в нашей голове, на самом деле границ для природы, для общения их нету, мы сами себе выдумываем что-то, поэтому опять же казахам должно быть интересно вот эти вот ну мельчайшие отличия в культуре, в, бы, в бытии. это наоборот ну, своего рода изюминкой служит. Там тот же Чоналай, ну, сами знаете, у нас отличается абсолютно по не то, что, условно, по природным достопримечательностям, даже в разговоре, в разговоре понятно. И вот эти тонкости, чем больше изучаешь, тем больше это захватывает. И мне кажется, вот, а по поводу вот прошлого вопроса, можно я тоже немножко скажу. Вот вы сказали, что для казахов... Иссыкуль – это своего рода такая, ну, мека. Но мне кажется, у нашей страны небольшой перебор. То есть у нас если туризм, то это обязательно Иссыкуль. Ну, а люди сами у нас внутри Кыргызстана, за рубежом не знают, что есть замечательный Чоналай, что Талас, Бат Баткен. И... Опять же, природные зоны, например, вот Исыкуля это биосферный, ну, условно, заповедник, вся территория Исыкуля. И когда приезжает масса туристов, это, ну, опять же, не служит там, в увеличении, ну, антропоген возрастает, и это не служит в добро, опять же, той же природе. Тот же Сарычелек – замечательный заповедник, внесенный в ЮНЕСКО, но когда туда приезжает отдыхать со всей, Ожской области, там, с Узбекистана именно заповедником пользуются в виде какого-то развлекательного центра, просто чтобы покупаться. Это, мне кажется, не то, что плохо, это преступно, потому что чем больше людей, тем меньше природы. Зато рядом есть замечательные ущелья, Подышата, Аф Афликин. это тот же условно Сарычелек, но можно с другого ущелья зайти и, ну, во-первых, сохранить природу, в Совечелевском заповеднике все это не ну, как бы, ну, пардон, не устраивать там как бы да, пикники, там, шашлыки, рыбу вылавливать. Осваивать соседние ущелья у нас в Кыргызстане проблема, что нет зон отдыха. То есть люди ездят готовить условно шашлыки и попить кумыс в заповедные места. То есть, и мне кажется, вот надо это как-то разграничить. Ну, как-то, ну, я не скажу запретить, но хотя бы как, понимаете, приезжают в природные места, там нету, скажем, условно места для стоянки, нет мусорного бака, чтобы оставить после себя мусор. Естественно, где это все оказывается? Это оказывается в нашей природе. Вот если, мне кажется, государство задумается что об организации вот таких вот, ну, условно, зон отдыха или ну тех мест, где люди как раз могли бы, ну вот, Самый простой пример. У нас есть ущелье Аларча, уникальное ущелье. Сейчас его пытаются опять застроить, пытаются превратить его в туристический объект. Но, опять же, чем больше мы будем это превращать в туристический объект, тем меньше места будет для природы, для животных, для диких. Но у нас есть три Аларчи, вот буквально за объездной дорогой. Там можно шикарную зону отдыха построить, туда люди будут не на Иссыкуль ездить, а будут те, кто там не успел на сезон. Они могли бы там, дети, купаться, там могли быть зоны отдыха. Но у нас там горит городская свалка. То есть, и вот это вот, ну, немножко необдуманное использование тех мест. И, и мне кажется, это вот, ну, нужно, как бы, политическая воля. И, опять же, доносить, что можно ехать именно отдыхать в другие места, и тем самым снизив нагрузку антропогенную на какие-то вот природные условно заповедники зоны ну как бы биоразнообразия поэтому вот этот проект как раз он одна из целей рассказать людям о таких местах спасибо Еще о том, что когда мы показываем вот эту самую природу неизведанного Кыргызстана, это для наших э, туроператоров, для нашего экотуристического э, э, бизнеса – это возможности придумать новые интересные туры. Вот, допустим, возьмем тот же самый вот нашу пилотную территорию казан где мы еще встретим такое сочетание, когда там можно Посмотреть, допустим, птиц-падальщиков, это можно буквально здесь ресторан для птиц-падальщиков, увидеть грушу Коржинского, краснокнижные растения, да? увидеть высокогорное озеро, разгадать тайну древних камерных юрт Мукхана, почувствовать себя в роли золотодобытчика, ручная золотодобыча, золота, да, а еще рядом Бешаральский государственный заповедник. Вы посмотрите, какой интересный тур можно построить. Или, допустим, вот облетим, да, село, как уже сказал Владислав, это совсем недалеко от Срачелека, природа та же самая, да, но там есть плато э, э, Аланто, гора Аланто, э, на котором находятся остатки древней крепости. И до сих пор археологи Кыргызстана еще до конца не исследовали нее. Это уникальная возможность увидеть э, животных, да, то есть вот тех же самых козерогов сибирских, да, вот это все разнообразие природы Юга, наши самоноидные вот эти степи, да, это пожить в местных вот, домах, да, это большое историко-культурное наследие, рядом еще и подышать. Да. Вот второй тур. То есть просто у нас некоторые туры, вот они буквально, можно сказать, заезжены. Да? Или мы знаем Талас, только приехали в Талас, посмотрели Манас Илы, поехали в матовские места, э, и, и ну, в самом городе Талас остановились, в покушали, вернулись. Да? И, и все туроператоры предлагают одно и то же. А Талас – это кладезь просто природных, э, культурных, исторических достопримечательных, Там до десятка новых туров. И показывая, вот созданием, путем создания вот этого нового э, фотобанка и описывая эти места, мы призываем наших туроператоров и даем им реальную возможность обратить внимание разработку новых турмаршрутов и поддержать местное население в том, чтобы раскрыть возможности вот этих экотуристических мест. Спасибо. Спасибо. Евгения, красиво, убедительно говорили, но сказанное надо подкрепить цифры. Сколько было туристов, и сколько среди них эко-туристов Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, по сравнению с 2021 годом, да, с 2019 сейчас, наверное, скажу, что по итогам 2022 года Нашу страну посетили вообще свыше 14 миллионов граждан со всего, со всего мира. Сейчас речь идет о гражданах, да? более 14 миллионов. Из них мы подсчеты составляем, значит, ссылаясь на международные рекомендации ЮНВТО, да, по значит, подсчету туристов. Согласно этим подсчетам, около семи с половиной миллионов из них, туристы, мы так посчитали, Потому что есть классификация НВТО, согласно которой мы вручную подсчитываем. Да. Остальные, значит, это либо граждане Кыргызстана, которые выехали да, временно, или же значит, иностранные граждане, которые приехали к нам целью работать. Да. Вот. И, э, смотрите, эти, из этих семи с половиной, я бы так сказала, бы, что примерно половина из них, да, это уже, вот, вот представьте, в условиях нового времени, значит, мы пережили э, такие вызовы, которые, на которые мы вообще не были готовы, то есть COVID-19, да, нас сделал... Э, ну, нас заставил смотреть на жизнь другими уже глазами да? и э, планировать свои поездки и путешествия совсем э, с другого ракурса да? и получается так, что э, те туристы, с которыми мне довелось поговорить и увидеть да, они все сказали, что значит, рекреация организма и э, увидеть такие уникальные редкие краснокнижные растения и животные, да, флору и фауну. Это, вот, это то, что они стремились всю свою жизнь. Просто ковид нам открыл глаза, и COVID сказал, рекреация организма, и значит, познакомиться с экологией на местах, да, и более того пообщаться. Более того, познакомиться, да, это вот самое главное, то, что хочет вообще по жизни человек. Цель в туризме это тоже самое, да, вот познать, увидеть, познакомиться, да. Вот, поэтому, видите, в последнее время по всему миру, почему я говорю об эффективных инструментах для создания и продвижения в нашей стране, потому что именно такие инструменты, не помогают человеку, туристу, да, вот воспринимать окружающую среду, себя, познавать себя, там, отношения. Да. И я постоянно говорю, значит, не устаю говорить, да, что нам необходимо на местах у каждого гражданина в подсознании да, повысить осведомленность вот, воспитание, экологическая культура. Да? А, правовая культура но наравне с этим экологическая культура да? вот повышение экологической культуры осведомленности и... на местах это то что нам нужно а туристы уже которые приезжают мы должны быть готовы к их желаниям и к их значит, ожиданиям мы должны быть готовы на местах поэтому вся работа делается ради этого спасибо, спасибо. ну э... Позвольте, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Спасибо вам большое, успехов и, как всегда, традиционную общую фото. Пожалуйста. Спасибо. А что-то добавить? Да, пожалуйста. Я хотел добавить, что сайт уже запущен, он только наполняется, поэтому, ну, как бы, прошу не судить строго, есть, скажем, только, ну, большая часть пока русскоязычная, чуть-чуть кыргызскоязычная версия. Английская версия еще пока вот в разработке. Фотографии пока ну, тоже готовятся вот исходниками, которые тоже будут добавлены на сайт, и можно будет там одним кликом скачать себе в пользование. И еще хотим создать что-то типа экспертную группу. Вот господин Мелько. То есть из людей науки, которые могли бы, скажем, мне очень нравится позиция как бы, научпопа, то есть у, сложные вещи, академические вещи, Академически. когда да, да, да, даются простым языком. И я вот прям рекомендую вот, ну, Дмитрия как человека, который может какие-то вещи очень сложные в, в понимании в научном да, рассказать, поведать для молодежи, для... Поэтому мы постараемся в рамках этого сайта еще внести какую-то образовательную деятельность. Спасибо. Если людей, кто хочет узнать больше о инициативах самих туристических объектов в области управления отходами да, и так далее, я могу отдельно прокоммен... ну, не дать интервью или рассказать. Потому что для того, чтобы сказать, экотурист это или не экотурист, здесь пока все очень просто. Практически все иностранные граждане, которые к нам приезжают, у них уже в менталитете само собой идет раздельный сбор мусора, они в ущелье никогда не бросят ту же самую банку и так далее. В отношении наших граждан еще и нужна очень большая просветительская работа. Да? Это так грубо, если поделить, буквально практически все иностранные граждане, считай, экотуриста, Наши по-разному. Значит, для того, чтобы ввести учет, эта система сейчас в гостевых домах, туристических объектах только внедряется. Я хотела привести пример просто по туристической дестинации. Черкаланка, будет интересно, я расскажу. То есть этот учет уже в стране ведется. И есть такая интересная глобальная туристическая инициатива по пластику, в которой наша страна тоже присоединилась. То есть уже есть гостевые дома, гостиницы, рестораны, кафе, хорика, которые тоже внедряют эту систему у себя. То есть они начинают сами туробъекты переходить на эту политику, а соответственно воспитывать своих туристов. Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Угу. Спасибо. спасибо. Коллеги, возьмите там вот публикации для вас.